Всем привет! С вами Наталья Дурнева. В этой видеоинструкции хочу показать, как добавить человека в чат. Для того, чтобы добавить в переполненный чат, когда нет вот такой кнопочки, добавить контакты, нужно прописать английскими буквами команду slash add пробел, вставить логин контакт пользователя и нажать Enter человек добавлен в чат.